Набережные Челны стали одними из лучших в программе развития моногородов. Здесь создано больше всего рабочих мест. КФУ занял 13 место среди вузов Российской Федерации по зарплатам выпускников в IT-сфере. Средние зарплаты молодых специалистов, окончивших Казанский вуз, в этом году достигают 76 тысяч рублей. КФУ – единственный вуз Казани, который вошел в рейтинг. Школе-лагерь «Квант» при Казанском университете исполняется 45 лет. В этом году принято решение подведения итогов работы, обсуждения всевозможных проблем и методов их решения совместно с коллегами из других вузов России. В Поволжской академии спорта и туризма проходит 19-й фестиваль вузов физической культуры России. Участниками фестиваля стали преподаватели спортивных вузов страны. «Казанский Рубин» занял шестую строчку в российской футбольной премьер-лиге по средней посещаемости домашних матчей. На лидирующей позиции в рейтинге оказался столичный «Спартак». В Казани стартовала регистрация на третью ночную велоэкскурсию «Казанская Велоночь 2016 В этом году традиционная акция будет посвящена авиации. В маршруте заезда места, которые так или иначе связаны с авиационной историей города. Казанцев приглашают на фестиваль «Красок». Арт-фестиваль пройдет 15 мая в 16 часов на территории парка Кырлай. Вход свободный и без возрастных ограничений. Недостаточное число парковок для туристических автобусов мешает развитию туристической отрасли Казани. К такому выводу пришли участники встречи по вопросу стратегии социально-экономического развития города. Также ими отмечено, что в столице необходимо лучше развивать сферу обслуживания. Талантливые дети Казани стали юными актерами мюзикла Тайна Крылья в Саксок. Подробности татарской премьеры смотри в вечернем выпуске «Универ Универньюз.